Валерий Щигинцев. Встает гость, говорит, уважаемый юбиляр, я хочу тебя поздравить, пожелать тебе здоровья, счастья и дожить до 100 лет. Юбиляр говорит, так позвольте мне сегодня 100, ну тогда хорошего вечера. Валерий Щигинцев.